Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас с вами пятница. Сегодня последний день акции по обучению Таро Райвера Уэйда. То есть вы еще успеваете сегодня приобрести курс в записи, кому интересно. В разделе «Сообщество» на главной странице моего канала вся информация. Как попасть на главный канал? На главную страницу моего канала. То есть внизу. С левой стороны внизу да есть моя фотография. Нажимаете на нее, он перебрасывает сразу вас на главную страницу моего канала. Вот, там заходите в раздел «Сообщество» и последний пост как раз-таки говорит про а, акцию. По обучению а, Таро. Как уже говорила и в конце прошлого а, расклада, то есть даже если вы не планируете э, работать да, Тарологом, либо как-то взаимодействовать с картами, просто приобретите блог по Великим Арканам, вот, где я подробно рассказываю о глифов Великих Арканов. Это вам поможет понять себя лучше. Вот. Либо курс вне акции Древа Жизни, который тоже нам помогает лучше понять себя, лучше разобраться с собой. Вот. Я также под этим видео как и в прошлом ролике говорила оставлю ссылку на вводное занятие по курсу древа жизни переходите смотрите и определяйтесь сегодня мы с вами значит камешки есть подальше друг от друга ну, просто когда-то мне кто-то сказал что или не делайте подальше камешки чтобы я могла определиться с позиции вот определяетесь тайм-коды есть в описании. Сегодня мы будем делать расклад, который предложила Юлия Лита, если я правильно прочитала, ник. Называется он «Почему вы не хотите любить себя? В чем ваша вторичная выгода?» Аналогичные расклады, по-моему, на тему любви у меня уже были. Если я найду, вот здесь вот где-нибудь в ссылках сразу в подсказках выложу. Можете нажать и перейти посмотреть тот ролик, а потом вернуться и продолжить свою позицию. Что-то там про любовь было уже, а любовь к себе. А сегодня мы с вами посмотрим, почему вы не хотите себя любить. Смотреть будем на метафорических картах, про нее колода называется. В разделе плейлистов мои обзоры, обзоры моих колод, я делала обзор на метафорические карты. Можете посмотреть, у меня также есть курс, не курс, а мастер-класс «Часовой» по считке э, метафорических карт. Кому интересно, в описании э, к ролику есть документ, который называется «Мои услуги». Э, нажимаете, переходите, читаете. Либо заходите в раздел «Плейлистов» на главной моей странице. Есть отдельный плейлист, который так и называется «Мои услуги». Найдете там как раз таки ролик, где я рассказывала про метафорические карты. Все вам станет э, полезно, э, понятно. Вот. Поэтому все для вас приготовлено. А мы давайте а, с вами приступим. Значит, мы будем на метафорических картах работать и на колоде Чака специально «Успех жизни», по-моему, он называется. А, у него а, всегда в блоках, то есть колоды делятся на блоки, на плюс и на минус, то есть полярность. И вот в этой колоде она не исключение, в ней тоже есть исцеляющие карты, я, наверное, сделаю а, обзор на эту колоду. И а, темные истории. Вот мы как раз-таки поработаем сегодня. Так, все вроде бы сказала. Вступление. Ну, мы приступаем с вами. Позиция номер один. Голубенький камешек. Главное вспомнить самой и поставить потом все эти подсказки. Почему вы не хотите любить себя? Давайте посмотрим. Вытащила аркан как сигнификатор вас, и здесь изображена семья. Вы у меня глубоко семейный человек, даже если вы живете одни, либо вы считаете, что вот вам как-то брак семья не нужна, здесь сигнификатор вас, знаете, человека, нуждающийся в семье. Именно, знаете, в семейности, не в плане формальности выйти замуж, там родить детей, нет. А именно в плане, вот, знаете, ощущения сопричастности к единой какой-то команде. Именно ощущение того, что один за всех, все за, все за одного люди, которые, знаете, верят в... Люди, которые объединяются вокруг общих каких-то целей и ценностей. У них есть общие понятия. Вот э, семья для вас, это вот ваш тыл. И это не пустые слова. По крайней мере, это ваша потребность такая. Если у вас нет такой семьи, это вот ваша потребность. Здесь ощущение того, что люди пришли к такому состоянию, знаете, вот некой такой оседлости что ли создание семьи именно вот какой-то вот оседлости если раньше вам прицел как-то быть и вы считали себя например там я не знаю человеком вне традиций то вот сейчас прям такой знаете возраст внутренний ваш возраст души когда вы Хотите вот эту, вы знаете, семью вам, как-то вот заботу, уют. Может быть, у кого-то появилось желание как-то готовить, о ком то заботиться. Мне ощущение, что это вот это чужды были ранее ценности. Вы, вы их делали, но они были формальные, если вы раньше делали. А сейчас как-то вот больше от души пошел. Если у вас есть партнер, вы знаете, вот это вот желание заботиться о нем. Желание как-то проводить уютные вечера вместе, я не знаю, за беседой, за просматриванием э, фильмов. Вот как, как, какое-то родство, вот здесь очень важно сейчас на данном э, этапе э, родство, родство с людьми. Может быть это э, настоящее родство, ну в плане семейности, либо а, окружить себя, Людьми, родственными вам по по вашей энергетике. Давайте посмотрим теперь на темный, это был ваш сигнификатор, на темной колоде темных историй, почему вы себя не любите. А потом тот же самый вопрос, нет, а потом я знал, а почему вы себя любите. И мы посмотрим. А, общее. Потому что нельзя сказать, что 100% мы себя не любим, либо 100% мы себя любим. Всегда где-то есть какая-то золотая середина, либо в зависимости по обстоятельствам, где-то мы себя любим, либо не любим. Почему вы себя не любите? Вот ваша нелюбовь к себе, скорее всего, вот так скажу, она выражается в какое-то, знаете, ехидстве. Вот вы всегда себя подкалываете. Всегда себе говорите, что да-да, ты недостойна. Вот, вот это вот э, ваше отношение к себе, оно такое, э, не, не совсем хорошее. Вот в этом выражается ваша нелюбовь. Э, у тебя это не получится, потому что здесь вот ощущение идет, что ты этого как будто бы недостойна. Здесь сразу родительский какой-то э, сценарий идет отторжение. Что вот здесь, причем, знаете, не обязательно, если, допустим, это была мама, а, что вас не любили, это ваше детское восприятие того, как ребенка, что она как будто бы вот вас отталкивает от себя, понимаете. Это может выглядеть так, что, например, мама очень много работает и устает. И ясное дело, ребенку нужно внимание, когда он к ней приходит в силу своей усталости физической. Мама говорит, ну, иди позанимайся, там, там, порисуй. Либо иди поиграй, что-то такое. Вот. И ребенок ощущает вот это вот, что я, не то чтобы я не нужен, а меня отталкивает. Вот здесь вот в отношениях с мужчинами у вас может быть такое, что вас как-то отталкивают, воздержат на дистанции. Если это проекция, там, мамы, например, либо отца. Неважно, кого из родителей. Но вот у меня здесь идет такое, что, знаете, отойди от меня. Вот что-то такое. Может быть, для кого-то здесь будет такой момент, как недостойный, как какая-то, знаете, такая темная каста. И... Ну, это детское такое восприятие. И сейчас вы его проецируете в некоторых ваших взаимоотношениях с другими людьми. И э, когда такое проигрывается, то э, ваша мысль о том, что ну да, ты же недостойный, ну да. Причем, знаете, с каким-то вот таким ехидством вы по, по отношению к себе говорите. Ну да, ты же типа... Второй категории. Либо, ну да, конечно, у тебя же есть лишний вес. Вот вы иногда о себе говорите вот в таком ключе. И вот э, в этом выражается ваша нелюбовь к себе. Еще в чем выражается ваша нелюбовь к себе. Э, вот желание быть особенным, так карта называется. Э, вот для вас важно, понимаете, важно признание. Признание вас именно как человека. Здесь у меня проходит то, что вы в себе немножечко не уверены, и ä, вам всегда важна обратная связь. Обратная связь от ä, других людей, что ты, ты, ты такой же, как и я. Возможно, у вас в детстве было вот это вот ощущение, выделение вас на фоне других людей, в силу ваших э, возможно, убеждений, то, что, то, чем вы занимались. Может быть, ваши э, какие-то игры, они были не такие, как у других людей. Вот это вот ваше ощущение э, того, что я не такой немножечко, и вы э, не знали, как с этим справиться. И поэтому вот это вот э, ясно делать, что люди закрываются да, в себе, потому что... Когда они сами себя не могут понять, им проще изолироваться от внешнего мира, ощущая себя вот как-то недостойным, не таким, как все. И вот лично вам важно вот это вот одобрение, вам важно какое-то вот признание, что да, я вижу, что ты делаешь, особенно во взаимоотношениях, в близких. Когда вам кто-то говорит, да, я заметил, что ты обо мне заботишься. Либо да, я заметил, что вот ты принес, допустим, ну, тарелку обеда мне. Ну, то есть я заметил вот этот жест. Вам очень важно, чтобы ваши жесты, хочу сказать доброй воли, ваши жесты внимания, чтобы они были замечены. И здесь, понимаете, здесь даже не то, чтобы вас признали другие, а вот то, что вы делаете, чтобы это как-то оценивалось, оценивалось хорошо, вот чувство, что вот вас как будто бы, знаете, по головке, как, как собака, говоришь, принеси ей кость, либо игрушку какой то бросаешь, вот она приносит, и ты начинаешь ее хвалить, молодец, говорю, молодец, вот, и, и она хочет еще и еще, вот здесь для вас этот момент очень важен, да, когда вы получаете одобрение. Это одобрение, знаете, почему для вас важно? Потому что таким образом вот это вот ваша уникальность, ваша индивидуальность, которую вы ощущаете, которая разница от других людей, когда вас, вы получаете одобрение, вы таким образом понимаете для себя, что, окей, я нет я такой как все. Да, э, я такой как все, то есть со мной все окей, и не надо ничего переживать, потому что, вот опять скажу, вот это вот ваше непонимание, вашей уникальности, да, что-то есть у вас такое, чего нет в других людях. И вам это кажется, что это, это, это что-то такое плохое, и вы это в себе не принимаете. Поэтому, когда получаете одобрение от других людей, вы, знаете, какое-то вам приходит успокоение, что окей, значит, я нормальный, вот меня же приняли, меня одобрили, значит, я хороший, но вот это вот хороший, это не, не совсем про самооценку, а это про то, что примите меня в свою, в свою группу, примите меня вот в свой круг друзей. Вот таким образом я понимаю, что, потому что знаете, здесь у меня какое ощущение? Возможно, ваш уровень развития он выше, чем другие. И вы понимаете, что вы такой один на 10 человек. И ясное дело, что те 9 оставшиеся они между собой как будто находят этот коннект. А вам тоже хочется, но вы коннект не находите, потому что вы разговариваете с этими девяти на разных языках. И ясное дело, что всем этим девяти людям потянуться до вас достаточно сложно, да не всем это надо, и вам приходится спускаться, да? здесь такое ощущение, что вам приходится спускаться с небес на землю, чтобы сказать, да примите меня, да, я тоже человек, да, обратите на меня внимание, и когда на вас обращают внимание, говорят, да, да, типа ты классный, вы как будто бы, знаете, чувствуете вот эту вот общность, да? я, я тоже сопричастен, потому что вы глубоко семейный человек, а в силу своих какой-то особенностей, да, вы выделяетесь. Не знаю, да, может быть, вы сильная личность, да, по натуре. Может быть, вы такой, я не знаю, человек целеустремленный, у вас все получается. И вы выделяетесь. То есть, ну, либо, допустим, вы успешный человек, а в вашем окружении 8 человек, они не неуспешны. Либо там 9 человек неуспешны. И, да, они будут к вам тянуться, но только с какой-то выгодой, да, чтобы что-то от вас получить. А вы хотите... Э, как будто бы, знаете, как маленький ребенок, поиграй со мной, да, поиграй, обрати на меня внимание, я тоже хочу с вами играть, можно я с вами поиграю? А вы, например... Я не знаю, в детстве были крупным ребенком, да, все такие хлыщи, худенькие, да, все бегают. А вам тяжело бегать, вам и неинтересно вот, по, по вашему а, ритму, вам хочется посидеть, но вы душой мечтаете, чтобы хорошо было бы, чтобы я тоже так бегал, играл, и не получается. И поэтому у вас, допустим, дети не берут а, свою компанию и не играют с вами. Вот, вот это вот желание, желание э быть таким, как все, и вот это вот именно желание быть, как все, это и показатель не любви к себе. Почему? Потому что я не, не говорю о том, что вы должны подчеркивать свою индивидуальность и вот прям возвышенность, и чтобы она переходила в гордыню. Нет. А про то, что принять, что у вас есть эти качества. Не для того, чтобы выделиться, еще раз скажу, а для того, чтобы принять вот эту вот вашу какую-то уникальность. Да? Что, допустим, не знаю, вот этот вот ваш уровень развития. Не старайтесь занижать себя. А стараться принять ее и сказать, что окей, это классно, что я вот на такой высокой ступени. Значит, моя душа много трудилась, много развивалась, и это ведь для чего-то нужно было. И это здорово, и это классно. То есть вот здесь вот нужно научиться принимать это. И потом с этим принятием взаимодействовать с другими людьми. А вы как будто бы от себя отсекаете вот это вот хорошее, то, к чему люди идут, там, я не знаю, веками условно говоря, и э, становитесь, вот как все серые мышка, А понимаете, вам, вам нужно быть белой мышкой среди серых мышей. Вот как-то так э, научиться. Это я вчера какой-то фильм смотрела, вот, э, и там э, негр разговаривал э, на русском языке. И, и там как раз-таки кто-то ему сказал, что с каких пор э, русские стали неграми. Вот, вот здесь примерно что-то такое, да, то есть он негр, он разговаривает на русском языке, его нормально воспринимает, да, чуть-чуть цвет кожи отличается, но он прекрасно разговаривает на русском. То есть он тоже может быть членом нашего клана, нашего сообщества. Вот здесь что-то такое. То есть не надо говорить, что, прикидываться, да, там как-то себя, ну, не знаю, мейкапом замазать либо пудрой, свой черный цвет кожи и сказать, что нет, я тоже белый. Ну, то есть... Не надо, это видно. Это видно, что вы не такой. А, поэтому научитесь быть <свят> <свят> черным русским. И вот здесь как-то. Потому что для вас, вот вы понимаете, вам хорошо, возможно, быть самим собой, но всегда бывают такие моменты, когда мы же все социальные люди. Нам хочется хоть изредка, но с кем-то общаться. И вот те моменты, когда вам изредка хочется общаться, вас как будто бы отторгает, не принимает и вот это вот э, ваша семейность она глубоко внутри вас, понимаете вот эта вот забота э, э, доброта когда все собираются я не знаю, за чашкой за ужином может быть, за чашкой кофе и вот общается, вам, вам это очень-очень хочется, сейчас по крайней мере на, на том этапе, на котором вы сейчас находитесь что вам поможет? вот сразу просто спрошу что вам поможет? Герой, принять своего героя, и она называется жизненная миссия. Ну вот, в принципе, то, что я и сказала. Возможно, знаете, ваша задача как раз-таки э, в этом-то и, и, и состоит, чтобы вести за собой людей, чтобы вот то, что я сказала, то, что вы находитесь на высоком вот этом уровне, как-то не спускаться до уровня серых мышей, а серым, э, серых мышек увлекать именно вот в эту трансмутацию, чтобы стать белой мышкой, понимаете, вот в этом ваша задача, и то, что вы являетесь героем, то есть не похожим на других людей, и вот это принять надо, да, то есть геройство с точки зрения того, что вы не падаете низко, то есть у вас есть какие-то свои ценности, свои какие-то добродетели, на которые вы опираетесь, и ну, не нужно... То есть надо увидеть в этом плюс, понимаете, не, не минус, что вот все, допустим, там, в окружении да, матерятся, и, вот, и, и мне так нет. Это хорошо, что вы не материтесь, это показатель того, что язык настолько богат, что можно обходиться и, ну, я не знаю, без матерных слов. Не потому что вы ханжа да и как-то презираете нет а как будто бы вы понимаете вы как герой показываете другую другую реальность вы показываете другой вариант и вот как-то через вас либо об вас люди могут меняться и здесь вот этот вот вопрос почему вы не любите себя он как раз таки поможет вам здесь принять принятие вопрос принятия принять в себе то, что я и писала, описала выше. И таким образом вы сможете как-то полюбить себя, что ли. так. Так, позиция номер два. Двоечки. Смотрим на метафорических картах ваш сигнификатор. Напоминаю, что в плейлисте мои услуги вы можете посмотреть э, информацию про мастер-класс по метафорическим картам для того чтобы вообще считывать информацию с картинок не только с карт это тоже поможет вам э, как-то взаимодействовать с миром и читать знаки либо зайдите э, в плейлист м -м, обзор моих колод, и я в ближайшее время сделаю обзор на колоду чака специально вот посмотрите что это за колода кому интересно сигнификатор вас человек который живет с оглядкой в прошлое человек который знаете бережно относится к своим каким-то мечтам каким-то желаниям. сейчас знаете наступил такой период когда вы можете это реализовать знаете здесь чувство маленького ребенка который дорвался до своей какой-то куклы машинки игрушки не знаю и вот это вот время он хочет посвятить, он готов посвятить этой игре. Но он как будто бы оглядывается назад в каком-то ожидании, что вдруг его мама кликнет, да, и скажет, вот там иди уроки делать, там, либо иди как-то кушать, либо что-то делать. А ему это так и не хочется, что вот его кто-то отвлекал. Ему хочется сфокусироваться на том, что, что он хочет на каких-то своих мечтах. Ну вот знаете вот это еще и чувство что все время что-то отвлекает когда вы только начинаете заниматься тем что вы любите всегда во что-то отвлекает либо вы всегда знаете смотрите с оглядкой на свое прошлое а вдруг повторится то что было тогда здесь ощущение того что если вы сто процентов включитесь в то что вам нравится то вот вдруг неожиданно что-то произойдет и напугает вас. Поэтому вы как будто бы полностью не включаетесь в то, что любите, а все время осматриваетесь по сторонам, знаете, вот как будто бы быть на чеку. То есть да, я играю в эти игрушки, но при этом я всегда смотрю по сторонам. Вдруг что-то придет, что меня напугает, чтобы я был готовный. И таким, таким образом получается, что никак не можете реализовать то, что вам нравится, потому что вы полностью не включаетесь. Вот такой вот ваш сигнификатор сейчас. Давайте посмотрим, почему вы себя не любите, либо даже не почему, а уместнее было бы задать вопрос, как выражается ваша нелюбовь к себе, если вы себя не любите. Контроль. Вот я говорю, ваша нелюбовь к себе, она выражается в плане контроля. В плане того, что я, мне безопаснее. Здесь вопрос, почему себя не любите? Да? Ответ на вопрос, почему. Я сразу могу сказать, здесь вопрос безопасности стоит. Потому что контроль, контролем, как правило, чтобы овладевают, любят контролировать те люди которым сложно э, довериться довериться вопрос доверия да? отсюда и безопасность я поэтому сказал довериться э, как-то процессу э, довериться другим людям вы относитесь к той категории людей которым проще что-то сделать самостоятельно нежели мне как-то энергии опять сменились в позициях чем э, кому-то что-то делегировать Почему? Потому что я должен быть в курсе э, всего. Я должен быть на готове. Я должен э, как-то заранее все продумывать, все просчитывать. Почему? Потому что если я этого не сделаю, я боюсь, что меня э, встретят как-то врасплох. Здесь ощущение того, что возможно в прошлом у вас была в детстве какая-то такая ситуация, которая послужила именно вот этому вот недоверию э, и желанию все контролировать. Потому что я не знаю, может быть, мне показывают то, что вы были старшим ребенком и вам как будто вы доверили за младшим ребенком смотреть, а он, ну я не знаю, может там ушибся, упал, что-то такое произошло, может где-нибудь застрял себя, ну в общем что-то сделал, а вы в силу того, что вы были тоже ребенком, ну не обратили, не досмотрели, ну то есть вы не взрослый человек, вам нельзя было доверять. Детей, ну, братишку либо сестренка младше вас, и это понятно. И вот вас как будто бы за это потом наказали. И вот для вас это стало травмой, что вы не досмотрели. И вот оттуда пошло вот это: что теперь я буду все контролировать, потому что я не позволю себя себе снова ошибиться, снова прожить вот эту травму. То есть я вам описала примерный пример да как как эта травма а вы уже посмотрите из своей ситуации жизненной что такое может быть то есть здесь ощущение того что вам что-то доверили а вы это не досмотрели упустили из своего вида и для вас это стало травмой какой-то а теперь вы как будто бы себе не позволяете снова прожить эти ситуацию эту ситуацию ну вот эту боль последствия вот и у вас есть вот это вот желание все контролировать поэтому вот эта вот картинка по метафорической карте не знаю вам видно а -а -а, или нет вот где девочка оглядывается назад в комнату кто-то входит да какая-то фигура скорее всего это мужчина чтобы ну, больше так пока по силуэту понятно вот вы поэтому все хотите контролировать и вот это вот ваша нелюбовь к себе она выражается именно через этот контроль потому что вы не можете расслабиться вы не можете довериться вы, и здесь почему это говорит как не любовь к себе потому что вы у вас очень много запретов здесь да то есть вы не разрешаете себе как-то вот, может быть спонтанно выразить какие-то свои эмоции ну вот быть непосредственно да, быть открытым, потому что э, мне надо просчитать, если я вот так поступлю, то какие будут у меня последствия. Если я вот это сделаю, какие у меня будут последствия. Здесь про это речь идет. Скука, аркан скуки выпал, да, карта скуки. Как выражается ваша нелюбовь к себе? В том, что, знаете, вот ощущение, что вы должны постоянно находиться в каком-то движении, Потому что я, вот вы не позволяете себе немножечко, как разки опять-таки прославиться поскучать, поскучать в плане, знаете, вот как-то потупить, посидеть, ничего не делать. Вот вам, вам это нравится, но вы себе этого не позволяете, потому что как будто бы, знаете, целеустремленный человек, он постоянно должен находиться в каких-то действиях, он что-то должен достигать, он что-то должен, там, я не знаю, преодолевать. Здесь он должен находиться в, как в, как в каком-то постоянном процессе. Потому что если я сижу, ничего не делаю, скучно, это неправильно, вот здесь как-то так. Опять-таки тоже детская какая-то такая травма. А, причем это, знаете, на работе может понаблюдать. И стоит вам немножечко... Как-то вот сесть, отдохнуть. Всегда там хозяин, либо кто-то поедет скажет, что ты сидишь, бездельничаешь, да? Вот займись делом. И вот это вот как раз-таки тоже проекция ваших родителей. Что ты сидишь без дела, там займись делом. Что это вот ну, неправильное, как будто у вас установка на это. Поэтому ваше выражение не любви к себе, а в том, что вот именно скучать, когда скучно. И вообще скучать по кому-то, другому человеку, это тоже не совсем хорошо. Прям, знаете, вот вопрос привязанности к людям тоже здесь встает. Вы себе как будто бы запрещаете. То есть нельзя очень близко быть к людям, привязываться, потому что это чревато последствиями, это будет больно. Вот здесь так, такие моменты тоже есть. Вот через это выражается ваша нелюбовь к себе. А ваша любовь к себе через что выражается? Ну, это и одновременно как ответ да, на вопрос, что можно сделать, как это можно изменить свою нелюбовь на любовь. А Вот ваша любовь а к себе, это ваша... Карта называется ангел. Ваше отношение к себе как... Ах, душе, о которой всегда заботится ваш ангел-хранитель-ваше высшее Я. То есть когда вы, знаете, вот это вот краски доверия, да, то, что мы говорили, контроль можно полечить доверием, что всегда обо мне заботится мое высшее Я, всегда обо мне заботится моя душа, то есть я всегда о себе забочусь. То есть вот здесь ощущение того, что я смогу о себе позаботиться, я способен о себе позаботиться. То есть можно расслабиться, можно себе позволить чуточку больше. Вот ему и выражается забота. То есть, знаете, такая вот э, любовь в плане э, внимания. Э, в плане... Здесь ангел, он как будто бы обнимает, знаете, сзади э, девочку. Вот это, почему сзади? Потому что э, на спине у нас нет глаз. И это высокий очень уровень доверия, высокий, высокая степень доверия, когда вы позволяете другому человеку обнять вас сзади. Потому что э, нож в спину всегда сзади э, вонзается. То есть предательство, да, такое ощущение, вот эта вот вся метафора, да, э, сзади, со спины, с тыла. А вот это вот чувство, что кто-то вас обнимает сзади, это тыл, это забота. вот Вы как-то вот это должны в себе ощутить, взрастить, заботиться о себе. То есть не переживая, все что, все, что бы ни происходило, я смогу самостоятельно о себе позаботиться. Я смогу себе дать эту любовь. Вот то, что мы говорили о привязанности да, к другим людям, к себе привязываться в плане не знаю, больше внимания себе уделять, то, что вы хотите. Вектор на себя, не на вне, а на себя. А вот э, скуку, да, то, что я говорила, э, можно проработать как раз-таки здесь, э, карта называется рождение. Через именно в этот момент, когда э, кто-то говорит, что вот вы сидите, бездельничаете, да, либо там скучаете, ничего не делаете, вот именно в этот момент у вас рождаются какие-то идеи. То есть в момент, когда вы останавливаетесь, когда вы прекращаете бегать, прекращаете вот эту суету, происходит рождение. Здесь ощущение того, что, знаете, у вас какое-то омоложение даже происходит. Почему? Потому что вы как-то успокаиваетесь, ритмы ваши замедляются. И вот хочется сказать, что вот как будто вы в этот процесс, клетки какие-то старые. Они отмирают, и что-то новое рождается, новые клетки рождаются. И их очень важно запрограммировать на молодость, на выносливость, на долголетие, на счастье. То есть вот в этот момент происходит какое-то рождение, какие-то идеи к вам приходят. И вот прям практикуйте, знаете, любовь к себе. В том, что вы осознанно как-то замедляете. Может быть, дыхание замедлять. Вот что-то, что... А, поможет вам как-то вот родиться заново, по-другому. Посмотреть, что ли, на ситуацию по-другому. Здесь однозначно спешка – это вообще не ваш ритм. А, прям иногда вам могут говорить, что, что такое нерасторопный, а, прям несобранный какой-то. Вот в этом а, как, какое-то ваше рождение, что ли, получается. Ай, чихнуть хочу, правда говоря. Такая у меня вторая позиция. Позиция номер три. Зелененький камешек, троечки. Смотрим ваш сигнификатор. Как вы у меня поменялись. Прошли врата льва, да? Вот, и энергия сменились. Ваша энергия на данный момент человека, который хочет разбитую вазу заново склеить. И здесь такое, знаете, недоумевание, как вы себе говорите, как, ну как же так, ну как это вышло? Ведь я тебя так берегла, да? Здесь ну обращение к вазе, прям такое выражение лица, ну как такое случилось? Ну прям ну ну как так? Вот что-то в таком роде, да, и вот вы склеиваете эту вазу, и не получается, и вы понимаете, но здесь вот ощущение того, что что-то произошло, что-то случилось, что невозможно уже как-то вернуть. Либо это сейчас момент такой, либо это какой-то вот ваш сценарий, очень важный в вашей жизни когда что-то происходит, и потом уже это не, необратимо. Вот это вот во, во, во момент необратимости для вас почему-то а, является ключевым в вашей жизни. Знаете, здесь хочется сказать, как это, ну я же тебя предупреждала, ну почему ты так поставил, почему ты меня не послушал. Вот. Но здесь нету агрессии, здесь нету... Огорчение. Здесь как будто бы, знаете, такая беспомощность. Ну что теперь сделать, а? Ну как теперь быть? Ну почему здесь это? Вот что-то такое. Здесь вот в таких энергиях я вас а, славливаю. Либо это какой-то ключевой а, момент был в вашей жизни. Либо есть сейчас. А, смотрим, как выражается ваша нелюбовь к себе, троечки. Гнев. Гнев, неоднократно говорю о тройкам, о том, что очень много подавленной энергии. Когда вы гневаетесь, когда вы раздражаетесь, вот в этом вы проявляете разрушительные для своего организма, для всей вашей системы, в том числе и иммунной системы, для вашего здоровья, прям такие действительно необратимые моменты. Эм, либо вы этот гнев подавляете, либо вы э, иногда, знаете, вы копите-копите, потом губ э, вспылили. И вот в те моменты, когда вы вспылили, вот это вот прям очень э, катастрофично в прямом смысле слова для вашего тела, для вашего физического плана. Прям это такая мощная энергия, которая вас самих разрушает. Ваше тело физическое разрушает, не тело показываю здесь больше. В чем еще выражается ваша нелюбовь к себе? Карта называется личный миф, когда трое человек находятся, скрываются за масками, за масками счастья, а на самом деле как раз таки там и появляется и гнев, и э, страх и горечь какое-то вот э, разочарование вот здесь про это ваша нелюбовь к себе когда вы играете какой-то да? то есть ощущение того когда вы не не настоящий вот для вас гнев и надевание маски это вот прям такое пагубное э, отношение к самому себе Прям вот из всех трех позиций ваша, она такая очень мощная, именно энергетически заряженная. А как вы выражаете любовь к себе? То есть, когда вот я рассказала, да, когда гнев, либо когда вы носите маски, причем скрываетесь, то есть, когда вы не неискренние, когда вы не показываете. Опять-таки дети ведет про подавление, понимаете? Вы подавляете свои эмоции, вы подавляете все время себя. Вы... Почему-то, знаете, мне меня идет такое ощущение, что, знаете, не маска. А мне пока вы одеваете какой-то фартук. Не знаю, почему, что за фартук. Одевайте какой-то фартук, да, как некая такая, что ли, защита. Я не покажу, не покажу свое истинное лицо. Чтобы, знаете, не запачкаться. Хочется сказать, что вот поэтому фартук и мука. Чтобы не запачкаться, не запачкать свою одежду. Поэтому я не буду... Okay. Ваша любовь как выражается? Либо этот вопрос можно еще переформулировать, как можно исправить вот эту вашу нелюбовь на любовь к себе. Вот ваша любовь к себе выражается тогда аркан дружбой и аркан благодарности. Вот в эти моменты вы себя любите, либо вот эти негативные моменты нелюбви мы можем сменить через эти позитивные. То есть гнев мы можем э, сменить на э, дружбу, дружбу с самим собой и научиться дружить э, с другими людьми. Вот именно что есть дружба? Прям изучите этот вопрос. Можете поспрашивать, потому что, знаете, у каждого человека понятие дружба, оно свое. Для кого-то дружба – это поддержка, для кого-то дружба – это просто общение, для кого-то дружба – это там я не знаю вместе проводить время у каждого на свое вот просто поинтересуйтесь поспрашивайте у вашего окружения что значит дружба для каждого из них и научитесь дружить Вот здесь вам нужно быть дружелюбным то есть гнев нужно сменить на дружелюбие вот когда вы дружелюбны вот тогда вы выражаете именно любовь к себе то есть первая очередь к себе относиться дружелюбно. И вот личный мир, да, скры скрытие за какими-то масками, то, что вот вы не показываете свое лицо, э вот здесь прям энергия благодарности помогут вам. Быть благодарным, благодарным себе, быть благодарным другим людям. Э именно не на словах, здесь вопрос не о словах, не то, как вы это говорите, и не о действии. Здесь речь идет об энергиях. Я все говорю про энергии. Почему? Потому что это вот внутреннее ощущение. Когда вы находитесь в благодарности, понимаете, вы открываетесь этому миру, вспоминайте ощущение, я не знаю, благодарность очень хорошо ощущается на природе. Когда вы видите красоту, вас наполняет вот эти вот энергии и... Появляется ощущение, вот вы смотрите, например, там, на небо, на высокие деревья, на природу, и вы как будто бы благодарите за эту жизнь, Боже, какая красота, как хорошо жить на белом свете. И вот это вот ощущение, она как раз-таки да, зачесался. И высшие силы говорят, наконец-таки мы через тебя достучались до них. Это ощущение благодарности, я благодарен, вы наполняетесь этой энергией. Я не знаю, как описать энергию благодарности, но она однозначно вы ее уже внутри себя ощущали. Это когда вас распирает изнутри что-то такое приятное, что-то такое благостное. И вот это вот, когда вы находитесь вот в этом состоянии благо, благо, благости, да, вы э, хотите этим благом поделиться, вы настоящий, тогда вам не нужно носить вот эту вот маску, да, то есть в нуше у меня плохо, но я одеваю маску, что вот у меня все хорошо, я не хочу ни с кем делиться. А вам, возможно, необходимо иногда рассказывать, мы говорили про дружелюбие, про дружбу. Возможно, вам нужно научиться дружить с людьми и научиться показывать то, что есть внутри вас, то, кем вы являетесь на самом деле. А здесь почему знаете есть такой момент вот про вазу здесь вы как будто бы боитесь вы боитесь а, разрушить отношения что вот возможно вы что-то покажете а это не понравится человеку и а вы потеряете этого человека либо вы покажете какую-то свою черту характера а она не понравится вы разрушите вот это вот ваш сосуд коммуникации взаимодействие с другими людьми здесь как раз сразу показано то, что вы не умеете общаться, то есть вы не знаете что такое настоящее общение настоящее общение это никогда любезность никогда формальность никогда мы скрываем да, и показываем людям только то что они хотят, потому что здесь у меня ощущение что вы как будто бы так себя ведете вы себя настоящего не показываете, а любовь к себе это как раз когда вы разрешаете себе Первое, быть разным, и второе, показывать это, эту разность, что сегодня у вас хорошее настроение, завтра у вас плохое настроение. Я не говорю, что вам надо срываться на других людях, но вам э, нужно показывать, да, тем самым вы становитесь понятными для людей. Вам нужно научиться в коммуникации как раз-таки вот, э, показывать себя, не бояться, что вот сейчас меня э, слова задели, либо сейчас то есть показывай, что у вас сейчас происходит внутри вас там вот я услышала эти слова опять-таки мы не переходим на личность и когда мы общаемся мы даем человеку понять того то что у нас внутри происходит мы не говорим что ты меня обидел мы говорим вот я услышала вот эти слова и я почувствовала что по сути дела так и есть не человек вас обижает а он что-то сказал и это вас задело. но то, что он сказал, и то, что вы услышали, это может быть разные вещи. Он может быть сказать сегодня, что а, там, я не знаю, ой, какая ты красивая. А мы, как женщины, например, можем услышать, а что же, другие дни я не была красивая, и все, и завелась. То есть человек просто сказал, что ты красивая, он сделал тебе комплимент. А мы услышали что-то свое, вот про это речь. Поэтому мы даем обратную связь человеку. Мы говорим, что вот сейчас я услышал, не ты сказал, а я услышал. Вот это, вот это. Это так? И человек вам скажет, если это так, то окей, дальше выстраивайте диалог. Если это нет, то уточните, а что же он имел в виду? Вот это и есть настоящая коммуникация, когда мы действительно находимся во взаимодействии. Мы не просто используем речь, да, и языком чешем, говорим понятные слова только нам, Другой человек услышит, да, как мы говорим, слышал звон, не зная, где он. Это вот как раз про то, что слова знакомые, а смысл, вложенный в них, каждый воспринимает по-своему. А вот у вас, вот, вот этому вам как раз таки нужно и научиться. Именно вот в таком формате э, коммуникации, дружелюбия, вы будете ощущать благодарность. То есть я тебе благодарю, что ты э, помог мне открыть да, собеседник. Помог понять мне себя, что вот я иногда что-то напридумываю, иногда что-то додумываю, иногда наоборот понимаю где-то искаженно, а иногда понимаю правильно. То есть вот этот вот вопрос коммуникации, когда вы поймете, да, когда вы начнете позволять себе больше именно выражение себя, когда вы научитесь правильно коммуницировать с людьми, не бояться, а... Рассказывай, что вы ощущаете, что вы ощущаете сейчас, что вы считаете, когда вы говорите с другим человеком, чем он вас наполняет, не ну, уточнять, чем он сам наполнен. Тогда вам не надо будет носить эти маски, понимаете? Тогда вам классно будет от того, что вы разные, и другой человек разный, вам интересно, тогда у вас появится интерес в общении. Потому что вы будете понимать, что раньше я додумала, как я уже сказала, да, человек сказал, что ты красивая. А я додумала, что что же я в другие дни некрасивая, что ли. А на самом деле просто человек выразил вам в эту минуту свое восхищение. Да? И, возможно, свой интерес, заинтересованность вас. И, а вы восприняли через призму своего прошлого какого-то опыта. И вот это вот ваше недопонимание друг друга, недосказанность она как раз приводит вот к этой метафорической карты когда ваза разбита. То есть отношения и коммуникация, да? вот вы и ваза, это ваши отношения с другими людьми рушатся. Из-за недо... недосказанности, вот недопонимания. Почему? Потому что, а вы ничего и не сделали для того, чтобы быть понятым. Для того, чтобы понять другого человека. Что вам поможет? Дружба. Научиться дружить с людьми. То есть дружелюбно подходить к другим людям. Не агрессивно, гневно. То есть изначально я уже знаю, я знаю, что ты мне скажешь. И подходи. Что-то в таком роде. Нет, а... Да, культурно, вежливо, держите дистанцию, не говорю прям всем открывать свою душу. Но а, с улыбкой на лице а, всегда в хорошем настроении, потому что на самом деле, знаете, уникальный такой момент. Испортить настроение могут все, а поднять нет. Вот станьте вы таким человеком для себя, поднимайте свое настроение в первую очередь. А потом уже своей собственной улыбкой вы будете влиять на других людей. Вот это вот одна из черт, из характеристик дружелюбия. Дружба-любовь, да? То есть с любовью да, и дружбой к другому человеку. Такая вот у меня была третья позиция. Я благодарю вас за внимание, хочу пожелать вам всем прекрасных выходных. Напоминаю, что у меня есть второй канал, он тоже есть в описании к этому раскладу. Там короткие ролики до 10 минут на одну позицию. Кто еще не подписался, переходите по ссылке, подписывайтесь, если вам интересно. Таким образом вы будете получать каждый день мои расклады. Три раза в неделю на основном канале, на этом канале, да, это понедельник, среда, пятница. И э, вторник, э, четверг, суббота и воскресенье на 4 расклада у меня выходят на моем втором э, канале. Таким образом, каждый день вы будете... Э, нет, вру, 3 дня в неделю вы меня видите, на том канале у меня только руки. Четыре э, раза видите только мои руки и карты. Вот. Но слышите меня. Возможно, не хватает моей энергии, э, когда вы меня видите. Я тоже невербально транслирую. Прощаюсь с вами. Позитивных вам новостей. Всего самого наилучшего. До следующей недели. Всем пока-пока.